Здравствуйте, Ёпта дышло, куда я попал, Нифига. Я также сидел, плакал. Чикай, блин, мне требовало что-то Че такие серьезные. Ты же не стримишь? Стримлю. Не? Стримлю. А ты стримишь? А, тогда я извиняюсь за мать. Это пофигу. Офигеть, для. А ты еще олятый какой. Та все равно я бомжар, а то что ж у меня немало Серега, Серега, Серега, смотри. А вот это смотри. А вот это, смотри. Что Женя есть? Что Женя? Да ну, я не хочу. Я плачу.